Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мермелкон, меня зовут Никита. Продолжаем играть в Resident Evil. Нажал начать, нажал продолжить, а тут сразу мультик начался, я сразу на паузу, так резко нажал, блин, сразу, как нажал, блин, чтобы ничего не пропустили. А, скорее всего, вот эта серийка, потом еще одна, потом, скорее всего, финальная, осталось-то не так много. Скорее всего, еще три серийки, я думаю, справимся Хочешь за них. что-то сказать, да? Да, ты как выжил? сейчас но вряд ли получу прямой ответ. Ну, конечно, это шадочек. Ракун-сити. Так. После катастрофы мир стал другим. Все верно. Хочешь спасти одну душу, гибнет сотня. И я стал другим. Ты? Леон Скотт Кеннеди? Ну, так 6 лет прошло. И все такое же. Тебе только кажется. Тогда скажи мне. Ты другая, Ада? Или опять используешь меня? Сам как думаешь? Мы на месте. Ну она в смысле, она типа его использует, но, но там есть пунктик, Думать типа. Ли он? До встречи. Я на ее с заднего ракурса показывают. Так, ладно, типа, дальше сам доплывешь, да? Вот так всегда. Ну да. громко! Громко по газон был. Так, Кондор 1, да? Глава 13, то есть 13, 14, 15, 16, 4 главы, все правильно. Три главы осталось. Следуйте за Эшли. Так знал бы, куда еще идти. Целый город, блин. Получится тоже здесь э -э -э, карта сокровищ должна быть, по идее. Дрон? Что? Да что за высокотехнологичная база? Так, это, пол... это получается наполовину... Вот деревенские наполовину, что ли, эти, как их? Э -э -э, из замка, пацаны. Ну все, ладно, Эшли. я погнал. Что Эшли? Что Эшли? А как будто она тебя слышит. Там ее еще как-то вылечить надо. Короче, их план состоит в том, чтобы дочку президента поселить там... А, все, понял. Короче, отправить в... Обратно в страну, чтобы она Заразила там всех оседлера, получил власть Так, опять пещера Бэтмена Здесь есть проход? Просто если здесь просто патроны, я бы взял Если туда куда-то проход Мне по идее надо сюда вот это выключить И попасть сюда По идее здесь, здесь просто патроны Патроны, трава и сеты. Siendo, <analyst> ничего нет Можно было вот сюда посмотреть А как А как Это ямба Она же светится не просто так Может стрель А как я в него попаду Как я туда попаду Может отсюда Ааа Блин дырку сделал просто в плите Смотри она осталась кстати Физика Смотри сейчас вторая появится Эй, я что, теперь прочитать не могу. Блин. Ее один раз прочитать всего можно было. За раз. Блин. Ладно. Сам виноват. Так, есть что-нибудь новое на продаже? Слушаю. В продаже есть очень редкие вещи Ага. Сила 20. Спрей беру. Больше Это беру. Говорят, чем больше, тем лучше. И я в детстве тоже так думал. <свят> <свят> так, и что делать? Я даже не знаю, на что потратить денежку. На дробаш? Или на Узи. Не только, кстати, мне неплохо выручило так. Так, а что по обмену? А, Бархатист самоцвет. Нет ограничений что, что? на сделке. Как нам удалось добыть все это? Типа скипнили, скинули. Мусор, да, чужак? По мне, кто нашел, тот и Так вот это я уже продаю, это я продаю. Готов славная сделка. А, так, че? Ну, мне по сути, блин, ладно, я с этим пистолетом уж как-нибудь прорвусь. Тебе важнее деньги или жизнь? Да я вот не Вы знаю, как мне просто... просто потратить их, я просто не знаю. Твое оружие в надежных руках. Может... Я все может докачать его. Или дробаш в силу докачать. Или винтовку, или револьвер. Так, ну ладно, и давай пистолет Держи, попробуй. А, ну ладно. Специаль, чем в любой... Это более частые, которыми я пользуюсь. Поэтому я их использую. А, все, у меня сохранение кончились. Ну ладно. Ладно, пойдем по, -по, -по, -по новому кругу, все окей. Так, сейчас надо отключить эту штуку. Получится, просто по кругу дал, чтобы ее выключить. А теперь мне назад, да? Ладно, это сделали, чтобы я через, дорог... через торговца прошел, там подготовился к битве, там все дела. А, секундочку. А, создать. Чуть не было. Хорошо, что оно сразу не генерируется, а надо подержать. Типа, чтобы ты успел вовремя одуматься. Так, а, плюс мне нужна точно флешечка, нужна одна. А, и патрончики на пистолет, давай сделаем. Все четко. Теперь патронов у меня хоть от... А, хоть от... Это, как, хоть лопатой, как говорится. А кейт я как выключу? О, какой уверенно идет. Зато был так уверен. Блин. А что, я задел, что ли, сигналку? Я же не задевал ее. Я же ее не задел. Задел, что ли? Зараза. А можно они меня убьют? Убейте меня давай еще еще сделай мне больно <Koop 'a> я просто ну я вроде не задел ее заново начну а если вы попадете в луч прожектора враги поднимут тревогу и вызовут подкрепление я же вроде нормально все сделаю что попал а тут не прокатит у типа либо стелс либо не стелс все ладно пофиг пускай будет не стелс. я понял Во -во -во, бежит убегут уверенные в себе люди чуть не ай все сц... ай ай ей, давай заново мне не понравилось ой освобождаюсь ой я пытаюсь а -а -а -а, Черт. ну подумай что там чуть-чуть побили блин то есть мне надо прям по стелсу. а то есть сангрия сангрия говорит пошлите отмечать типа <смех> <смех> Блин, это, ладно, давай постелся. Попробуем. Что-то заход просто какой-то неудачный у меня был. <смех> <смех> Я вообще не знаю. А! А! Я думал, это в смысле сигналка. Это... Ладно, я понял. Блин, а что такое это? как Замутили, блин, капец. Ладно, сейчас сделаем все. меня прожектор заметил, я понял да все, все, все Мне просто вот эту бы выключить штуку Не знаю зачем Все четко Блин, а почему она заново включилась? У них только один вход получается, да? Ой, плохо знаю так получилось извини ой ладно понял извинения будут лишними не в бронике блин в касках блин все равно попал смотри какой если здесь стану, не попадешь Блин, смотри какие. Идет пулеметчик, идет, идет Он уже рядом. Ой, блин, как рядом уже. Прям очень рядом. Во-во-во-во-во-во-во. Нет-нет-нет-не бей, не бей. Ты чё делаешь? <смех> <смех> <смех> У нас была такая такой, вот, такая блин, возможность. Тихо, тихо, тихо, тихо. тихо ой Ай яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. ой ну ладно, все, он отлетел. Нормально ой с ним справилась. Ну, прекрасно. А где все ресурсы теперь? ой ой ой Ройс говорю. Его задела. Блин, ладно. Почти как но, он уворачивается от меня. Это еще один должен быть. Нет? Все, чисто? Мне странно, почему... Оп, Почему не выключилась это как Игналка здесь, я же ее выключил. Смотри, жму. А-а-а. Я ее передвинул, окей. Так раньше же надо было сказать. Тут, в принципе, можно было по стелсу пройти, но стелс это не про нас, ты же сам знаешь. Если ты давно смотришь меня, как бы то ты понимаешь, что стелс это не наши, у нас более радикальные методы борьбы и прохождения. О, где? Кто? Ауч! Вообще-то. Кто тоже? Такс. Теперь мы сюда можем попасть. Наверное, можно было по стелсу пройти все это дело. Я, конечно, не уверен. Чувак, все отлетел. Что -то, оказывается. Кто это? Од... Одно. Что? Одно из 24 сокровищ? Пишется что ли? Я что-то первый раз обратил внимание, что пишется. Тут сокровищ нет. Я сокровище уже пропустил одно. Вы издеваетесь. Когда я успел. Ладно, сейчас разберемся. Я пришел тебя проведать просто. Все ли у тебя хорошо? Так, теперь и чем? Блин, а мне назад сейчас проблематично дойти? Или нет? Подожди, сейчас, ладно. А, ну через здание я могу пройти, все. Так, ладно, сейчас сходим, посмотрим, что я пропустил. Может, хоть на острове, на последнем, как бы, ну, последние этапы прохождения собрать все идти а вообще не туда там где этот был какой куда я уже ходил а ч ⁇ здесь пропустил может опять висел где-то этот колокольчик да я правильно понимаю напротив где-то вот здесь его? Где, блин? Прикалывайтесь надо мной. Я чего-то не вижу. Ты видишь что-нибудь? Вот как туда попасть? Может я потом сюда как-то попаду? что сейчас я вообще не имею ни малейшего понятия. Ладно, окей. Если вдруг пропустил, э -э, напишите. Пожалуйста. По-братски. Просто так сбегал, получается. Время потратил наше с тобой драгоценное Эшли же надо спасать. А вот здесь я, кстати, не был. А, так, нет, здесь и надо зайти. Ну ладно. Ладно, не ария я понял. Там внутрь можно залететь. Может патрончики какие-нибудь нет? Нет. Вообще какие-то старые, блин, я не знаю, что это вообще. Это станция, блин, завод какой-то, гидростанция может. По энергии для всей деревни вырабатывал. Вполне может быть. Ада хочет получить янтарь, это понятно. Ой. Садюги. Я же нажал! Я же нажал, блин, крестик, блин, или что там было? Крестик там был. Я его нажимаю. Почему не срабатывает? А, я надеюсь, блин, не сначала все это дело. Ой, спасибо тебе. И тот, что ли, тоже? А, он один, короче, будет. Ладно. Ну, иди сюда, мой хороший. Иди ко мне, мой хорошенький. Иди ко мне, мой... Ага ага, ага, ага, Блин, давай с винтовки. Я же попал. Ладно, ждем. Ждем. Ждем. Главное выждать момент. Ну че пофиг, надо в рот прям стрелять ей. Окей. Либо флешку кидать. Флешку на одного я тратить не буду, потому что по-любому вылезут еще эти папа Карла, которые там это. Их там это как даже зубы есть. <свы> Успею нажать не сильно то это ему помешало открывай все не так страшно черт как его малюет конец игры научился с ними бороться главное без паники не ну как без паники когда их просто дофига там ой извини это была твоя каска да Просто когда их там дофига вылазит, ну как бы как ты как, как, блин, не паниковать? Вокруг тебя одни глисты лазят, блин, и как, как, как мне сохранять хладнокровие? Вот я как раз и попал, да? Подожди, там внизу сокровище, что ли, как-то? Взять. Вот так вот как-то, может? М -м, странно. Ладно, не пойму просто. Я думаю, если походить чуть-чуть покумекать, то, в принципе, разобраться можно. Где оно? Но это же опять время. Наше с тобой драгоценная У тебя плохое периферийное зрение Я знаю У тебя вообще просто отвратительное зрение Не только периферийное Так, окей а, Че, времечко у нас? Времечко, времечко у нас нормально Прекрасно время а, Компьютер почти не нагружается Прекрасно сбс писать вообще просто замечательно ты просто не представляешь насколько это упрощает жизнь он меня не заметил еще не да? не не не заметил они да не, не он глуп или ты понял Такое ощущение, как будто он о чем-то догадывается. Давай, пока он догадывается, просто вот так сделаем. Он просто долго думал. Какая запутанная карта? Где-то здесь. Это они хотели мне засаду устроить, а? Это я смогу сюда пролезть? Не могу. О, кстати, можно было сжечь. Надо бы почаще пользоваться окружением, но у меня не очень получается. Опачки, желтая трава! Прекрасно. Не, давай подальше отойдем. А, вот я к этому сокровищу и вышел. Все отлично, это кошка опять. Рысь. Ну да, рысь кошка С этой стороны можно? А, он бы меня тут запалил бы, типа. А -а -а -а. Ну ладно, справились. Получится, взяли сокровище без палева даже. А, а, да, да, да, да, да, да, да. а вот это нечестно уже, пацаны. Тихо, спокойно. Стрелил в ногу. Вот это я сейчас успел, а вот это я не успел. Нет, все-таки успел получается. Еще. Ладно, ладно, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Ай, блин, ну в ногу почти. Да бот же голова его, ну что такое, Ладно. Щиты как бы же, металлические, это уже покруче будет. Тут уже пацаны более. Туда грейд! Плохо дело. Дурак, блядь. прут и прут. Ай, а, блин, не успел. Но он же он же любит вытаскивать шайбу. И, не получается. а не успел. Ладно, ладно, ладно, сейчас. О, черт. Тихо, тихо, тихо. Сейчас. Спокойно, просто без паники, без нервов. Где эта собака? Че? Я же слышу, где-то кто-то кричит, что-то стреляет. Вау, откуда ты взялся? Где, а дербалечик? Ой, а этот. Упали голову, сломали. Минус тот. Стоять! Куда побежал? Булку почикал, все. Ну, нормально. Сейчас мы так сделали. Надо почаще пользоваться окружением. Видишь, помогает все-таки и патроны экономить. И нервы. Так, все чисто. Короче, грантометчик сам себя с РПГ снес. Ну... Идите сюда. Блин, того не задело, да? Ой, нас не догонят. Ну ради 800 писетов все дошел? Стук быстро? Все. Ну пока идем вообще как-то спокойно, уверенно там вначале чуть-чуть ложали, это вообще пофиг у нас там это. Про пробы пера были. Эта серия, не знаю, где-то, может, на часов будет. Эшли тут? Да уж, вряд ли. Ну, тут сокровище есть какое-то. Ну, пойдем посмотрим. У меня, кстати, и хп как-то порядочный. Так, ну там сокровище, ну пойдем сходим. <клыш> Лови. Нет, подожди, надо как-то, чтобы нормально поймал. <клыш> Почему я не могу забрать у него РПГ то же самое? <клыш> ну, <Он> быстрее! Не-не-не. <клыш> Ой, плохо. Ой, плохо. Зараза. И еще. Патронов мало на пистолет. Как бы к Седлеру пора готовиться. Там патронов нужно будет много, наверное. Перед боссом мне, наверное, там понакидают патронов нормально. И у меня просто вопрос: почему? В чем проблема взять вот у этого чувака, который был с РПГ, взять у него РПГ? Видимо, тут пройти не получится. Надо поискать другой. Ну, блин, тут логично, что не получится. Так, патрончики, 10 штучек. Так, тут я вообще шел за сокровищем ли он Я как бы знал, что нам не сюда. И, кстати, здесь где-то еще одна эта голова, блин. Еще одна корона. Вау! я смогу еще одну соточку выручить. Блин, вряд ли. Я бы мог не соточку. Ну хотя, если. А, ну подожди. Мне нужен э, красный камень. Если у меня будет красный камень, то я смогу соточку выручить. Но мне и на кошку камень надо. Так, ладно, попозже чуть-чуть. С этим разберемся. Где голова, видишь? Голову видишь? Где-то здесь. Прям где-то рядом. Но в упор не вижу. Ну ладно. а себе живет. Этот мальчик с пальчик. Такой, блин, это комплекс неполноценности, блин. Больше с людьми бывает делает. Вы такие, какие есть Ну что, с этим ничего не поделать Нужно принимать себя Нужно же понимать, что не все люди Говно Все нормальные, адекватные личности Которыми вполне себе можно вести Конструктивный диалог, интересную беседу И эээ, э, Как сказать про Проводить приятное время сопровождения Скажем так где-то еще пикает. А, вот все, вижу. Написано же не входить. наблюдение Так, ну написано не входить, значит, не будем. Давай наверх. Наверх с гонди. Посмотрим, что тут у нас. Вау. Привет. Воу-воу, подмога, подмога, подмога. Братуха, говорит, отомщу за братуха? А, мститесь. За братуху как бы мстите, но ну а я здесь. Можно было, кстати, их на это, на... Ай, подожди, запод. А, -а, -а, а, тут была лестница? Ничего себе. Так. -с. А, там было закрыто, что ли? Я ж не знал, что там закрыто. То есть мне в любом случае надо было сюда идти. Так, окей, а где сокровища? показывает что она внизу Оп -оп -оп -оп -оп -оп -оп. а где внизу я не вижу показывает что вот, вот с этого края где-то вот этого чемодане что правда а да это не сокровище это так Смех, да и только мультик Эшли, эшли. Эшли, очнись. Эшли крепко спит. Черт. Они ее еще этой черной жижей Черт. напоили, блин. А краузеры не знают, что здесь. О, там его... А, та -та -та -та. Тут, кстати, дорога не такая длинная. Но Эшли же нам никто не даст забрать, правильно? Минотавр ходит. Окей. Мимо ходит, ну и пусть... Ну и хрен с ним пусть ходит. Ну и опять же таки по стелсу не получится его вырубить. Ладно, пока он тупит. Какие они обманщики, они меня специально провоцируют. Ой, ой, ой, ой, ой, все мимо. У меня есть метод. У -у -у -у -у. Нормально. Патронов просто мало. Убил? Блин, какой крепкий. Ладно, крепыш. Пугался что ли? Блин, да я же уворот жал. Нечестно. Ладно, скотина. У меня есть желтая трава. Секунду тогда. А, блин, точно, я же забыл, что я ее взял. Но мне не хватит, наверное, до конца хпшку прокачать. Кстати, что по патрону у меня? Да я видел, что ты не достанешь. Глупенький. Да может вначале ты казался опасным. Сейчас у тебя вообще просто никаких шансов. Против нормального, серьезного, серьезного вооруженного Леона. Ну куда тебе? Тебе на меня еще расти и расти? О, зараза. А как я туда попаду? Там закрыто. Да кто-нибудь убежит, я понял. Может надо было, чтобы он дверь выломал? Как вариант. Черт, аха! У кого карта? Ну-ка, признавайтесь, у кого карта? Пойдем искать. Ой, что это? А, это мы с Эшли пойдем, я понял. Это я с Эшли пойду туда. Когда найду карту. Мне, кстати, этот дал ключ, а, а для чего не сказал. А, как его зовут? Луис Сэра. Это вопрос-таки задаю, как его зовут? Он ради. Он ради нас жизнью пожертвовал. Ну как, не ради нас, но. Как минимум одному, может, теперь. Черт. А -а -а. Вот Это обман и маневр. Кто-то еще что ли есть? Это вроде нет? Нет, есть еще кто-то. Я думал, просто нету. А есть. Я нашу пом выбросил ее. Куда ты ее достал? Еще идет. Идет, конечно. Мутирует. Какого? Ага, в этого беспонтового, окей. Но этот не сильный, ладно. А, весь живой. Какие рывки вы научились делать ко мне? Кто, кто, кто вас учит? Или вы сами обучаете? Самообучающиеся паразиты получается? Не. Такого нам не надо. Так, а это внизу в камере, Эшли, нет? А, нет. А где? Ну, оно не светится, что типа здесь, оно типа ниже, как будто. Ладно, сейчас найдем. Опять включился вот этот искатель сокровищ. Но это как? Без этого никак. Это же неотъемлемая часть получается сейчас игры. Сокровища. Ну, потому что нужно прокачивать оружие. Как-то же надо деньги зарабатывать. Получится, восьмая часть стыб взяла идею четвертой. С этими всякими сокровищами. Извините, а где здесь карту я найду? Здесь где-то проход есть? Что так завалено, неаккуратно? Такое ощущение, как будто это пуст... О, пустая комната. Ой, знаешь, как... О, хорошо, что больше нету этих тараканов маленьких ползающих. Мухи типа это пофиг, мухи вообще беспонтовые, как бы они особо проблем не доставляли. А вот таракан, да, он такой бесючий немножко. Есть чё? Опа. И чё? А, я думал, все тут просто так, блядь. Если, если бы это было... <звы> это все? всё? Ладно. <свы> <свы> типа напугал. А, он из печки вышел? Ладно. Посмотри, наверняка что-то понравится. Он а Ты нифига благоустроился. А ты чувака в печку Привет. засунул? Итак, это твой? Ну, если твой, то ты иди, он уже готов Все, что есть Так, перед тобой. секу, тогда мне как-то надо Блин, как же мне это грамотно распределить Я просто могу сейчас вот эту продать Тогда у меня потом камней не на эту не хватит А она будет более такая ценная В нее очень много камней можно вставить М -м, Ладно, До я встречи. сейчас к нему Я Привет. ему сейчас продам, блин, самое такое Самое бомжатское Остальное пока оставлю Починю по броник, починю по это И по ничего по больше делать не буду спать у него особо Киллер, пистолет 2.5, сила 20 Крупнокалиберный пистолет жизнь. Компактный мощный пистолет Крупнокалиберный, он за место револьвера будет, да? О, скорее всего, да Не, не буду брать. Чем Е4, только там не убейся. Я постараюсь. А -а -а. Ладно, ничего страшного. Так пока походим. Та -та, та та та та Капец, карту далеко засунули. Или мне прям надо краузера найти? А я сюда тоже не могу попасть без карты. А тут, смотри, тут какие-то два ключа надо. Там светится два ключа. Два ключа мотылька. Отсылочка к ремонтам. Так, тут и туда, и туда, да? Я в морозилку пойду. Там из холодосов сейчас пацаны повлазят. А, не пойду, да? Видишь, тут один ключ светится. Значит, у них есть какой-то пропускной уровень. Ладно. Здесь ничего нет? Есть, конечно. Блин, тут надо сейчас так тщательно ходить. Да Тяжелая граната, нифига она как, знаешь, какая -то. Опять какие-то новые, блин, обобусы, блин. А куда он залез? Записка из лаборатории. Дежурный патологоанатом Эрнеста Муньос рейс Начальник отдела одобрил вашу заявку на получение ключ-карты. Принесите вашу ключ-карту первого уровня. от Отсекционно исследуйте инструкции на следующей странице. Чтобы получить второй уровень допуска, перезапишите карту с помощью машины в морозильнике. Чтобы получить третий уровень допуска, перезапишите карту с помощью машины в инкубационном и, э, и лаборатории. Обращайтесь за разрешением к управляющим соответствующих отделов. Ясно, понятно. только не вылазить. Я включил свет, получается. Куда-то там свинтил этот мужик. Мне сейчас можно только здесь, получится. Так. Я был здесь. Ага. Есть проход сюда. Тут есть сокровище. здесь красный бриллиант кстати а он мне и был нужен да да все четко делаем так желтеньких а, синеньких а, фиолетовеньких и красненькие сотка отлично так теперь получается в кошку мне останется только один какой-нибудь этот как он. Один квадратненький камушек и все. Лечебный спрей прекрасно. он дай подсветку. Да нельзя, да? Вообще типа можно. Че? Блин, какая крипата. Подожди. А, это куда я даю энергию? Да, нет. Ничего не пойму. Куда я даю энергию? ничего не понимаю а, -а, а все вижу что делаю блин ладно подожди а как так покрутить а, можно вот тут обвести. Окей. Нет, нет, нет. Сейчас, а как же, блин? Вс, да? А, ну все, это изи было. Я сначала просто не понял. Я только попробуй встать. Смотри, дамаг по нему проходят. Опять какая-то страшная хрень. Смотри, какой скорпион! Это паразит. Боже. Что за эксперименты Они тут проводят. А, это, это таракан, блин. Бляха, опять таракан. Я только про них забыл, блин. Анализ подопытного, ага, так, мне наконец удалось создать новую форму жизни, называя ее регенератор. Она обладает невероятным метаболизмом. Пока в организме живет хотя бы один паразит, он будет регенерировать бесконечно. Изучив тело с помощью биосенсорного прицела, я могу подтвердить, что паразиты становятся своего рода орг... э... органами носителя, будто у него не одно сердце, а несколько. Мое новое творение является по сути бессмертным. Даже доктор Франкенштейн пожал бы мне руку в знак уважения. Э... Решив рассказать о своем достижении одному из коллег, это напыщенный придурок аж побелел. И тут же кинулся что-то строчить в блокноте. Мне подумалось, что он... В что он выразит свое восхищение, но вместо этого наглец решил предупредить меня о потенциальной угрозе. Тупица, у меня все под контролем. А, подопытный впал в буйство и сбежал из криокамеры Выходит, я и правда тупица. Это эти, блин, как Варить, Включи карты первого уровня. Окей, мне надо в морозилку. А, получается, это... Привет. Да только что же читали. Сейчас секу приду, сейчас, секундочку. извиняюсь, извиняюсь движуха такая, короче, где-то домашняя пошла. А, так, ладно, Леня, мы же читали про него, ему вообще пофиг на все, по идее. А, он еще и так может меня сплотить на расстоянии. Дай мне как-то пройти, что ли, мимо тебя. Такая я здесь был? Нет, здесь сокровище. Тихо, я сокровище заберу и уйду. Золотой бросок блин, какой ты приставучий, а. Да, блин, выпусти. Вот смотри, он просто не выпускает. Да дай уйду. Конечно, не сработало, ему на это пофиг. Так, стоп. А, мне сейчас надо... Да что уж такое движуха не заканчивается. Так... Сейчас, секундочку. Сейчас, секу. Ну, что, что, просто бежим. Просто бежим. Просто бежим. Мне надо бразилку, чтобы второй уровень получить. Потом куда-то, чтобы получить третий. Так, это мы используем. Да нет, нет. Надо включить свет. сейчас, сейчас, подожди. Свет оказывается включить блин, ну, лучше будет сейчас ходить меня доставать. Я ему один орган отстрелил, я не знаю, он... Вот и перенаправил, получается, свет другое крыло, все <Срешен> а, Блин, он как по Не то дал. Блин, ты че? У меня ж как у тебя регенерации нет, пожалей, человек. Ладно, сейчас надо в там все возьмем. Мне с ним не надо воевать, надо от него бегать. <связать> я надеюсь. Так, холодильник, холодильник, холодильник, Десять. Ой, я надо поиграть в игру. Надеюсь, он меня не догонит. По идее, не был. Так, ну это по-любому так, потому что... Нет, можно еще вот так. Когда это вот вот, вот так вот будет. больше ага. А, кстати, я почти сделал. Пока неправильно сегодня. Ладно, давай тогда попробуем вот так вот. Да. Так вот. так я пока не понимаю если это так проводить тогда либо так либо вот так, если сделать так оно и сделаю так она просто куда уйдет О, тихо, чуть что-то было. О! натыкал. Отлично. Так, пока этот чувак меня не догнал. Я уже про него что-то забыл, пока его. Не сбираю. Даже у нас хлеб. Так, тихо. А, теперь мне к компьютеру. А, это обставляем теперь мне надо куда-то даже мне надо ждать Черт, Опять? Что? Ну ты что ты со мной делаешь? Попробуй другая Блин, давай. Умер? Не умер, но где-то еще есть. Ну то есть есть два груди и еще где-то. Здравствуйте. Так, мне теперь надо сюда. Здравствуйте, тебе показалось. Правильно все правильно? По хпшкам, кстати, мы подхилимся. Ну давай. ХПшка, кстати, мне бы еще пару золотых правые. Нет, можно. Так, третий уровень сюда. А, так, я, кстати, же пушку какую-то взял. Ладно, потом разберемся. А, стой, случайно нажал. Ладно. Я опять не убрался, думаю, ладно, потом. При надеюсь здесь быстро они сюда даже не пойдут пацаны паник воу воу воу воу -во -во. краска то есть подожди сколько у него сердец просто надо было понять я два сердца не сетон Сколько у него осталось, со вот, У меня уже пистолет-патрон. Я думаю, я попал. Ладно, по сестра. Главное, что они за мной не пошли. Вот эти, вот, вот эти восстанавливающиеся были и в оригинале. Давай хоть как-нибудь. У Торговца была материалка. Материалов вообще нет. Ну а как-то, блин, с дробашанами на Ладно, пришлось потратить. Патронов вроде так много было. этом там с гигантами, когда дрался патроны, сохранили. -то толку, блин, патронов все равно. почти. есть, о, трава. Так, пока... я могу сразу создать. Так, стой так вот через это и создать это лично еще пару желтых трав и, блин, и нормально я скорее всего полностью О. есть бывает бегаешь не замечаешь правда если есть, я не я понимаю где я сейчас нахожусь я вернул, как будто бы назад. А, я сейчас здесь открою проход. Угу. А, как будто бы мне это совсем не нравится. Давай сначала обойдем местность. Эти пацаны спят. Чтобы обошел местность. Собрал все, что мне нужно разбил забрал все что мне нужно 4 мне на 4 Я с 4 меня не справлю но это на обратном от этого никуда не деться Мы не просто здесь так стоят Во время недавнего аварийного отключения энергии, один из подопытных вышел из криогенного стазиса, выбрал, а, выбрался из емкости, в которой содержался и сбежал. Подопытного удолж, удалось усмирить спустя 20 часов, в результате 7 человек погибли. 19 ранены, нам не удалось найти одно из тел и инструмент, который находится внутри него. А, причиной этого трагичного происшествия стали перебои в подаче электроэнергии, а устаревшие генераторы не справляются с нашим напряженным графиком, чтобы избежать подобных ситуаций, в дальнейшем руководству следует прежде всего обращать внимание на нужды инженеров, а не научных разработчиков. А... а не научных работников. Прицел, она... а, биосенсорный прицел. Биосенсорный прицел можно установить на любое оружие и использовать прицелы. Может с помощью них я смогу вот в этих штуках выглядывать... Где сидит у них вот эта глист, да? А где он? Надо как-то... Подожди, на скат и на LL5 C5 это что у 5 это вот это да? И ладно, методом тыка. что еще я буду подсказывать? Ага, скат это, это вот эта штука C5 это... Ага Это тот, который я подобрал? Не, ну давай мы на это как-то Стреньким, кто-то ещё не испытывает Кстати, о нём о нем это вообще кто 5 на 10. а ну это как пулемет короче пулемет продаем этот могу себе оставить она проверим торговца нужен разводной ключ да ладно Не придется с ними сражаться Да у меня нет выбора. Да, нужно чуть-чуть по-другому. Ладно, погнали. Я самому их выпускать. -то? А, подохнил. Да. О, да, два и короче, вот почки. А вот он с другой стороны. А вот его вот здесь вообще. Подожди, они в раз. Так. Где ключ. У него ключ. Капучки у тебя еще один я живу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Главное не разбудить кого лишнего. Сейчас разберемся. Готов. теперь есть метод борьбы если э, ключ можно будет продать торговку? я думаю, пригодится зачем-нибудь твой третий уровень а, наверное мы сейчас скоро будем надо с собачкой будет пацаны, я не помню давайте ко мне зайдете потому что если вы сейчас вообще дикую тут пиццу устроите Давайте здесь Я понял. Я понял, вам моя опрессы не нравится. И, блин, они же сейчас просто устроят дикую тупость. Да что ко мне динамит закидывает. Я не хочу с ними драться, потому что здесь, потому что они сейчас поливом он, этих пацанов разбудут. я не хочу чтобы они пацанов пыли. Пацаны спят пацаны отдыхают пацаны отдыхают но пришлось разбудить потому что ну извини почти -то То, как То просто. так все забираем шля я на одесах конечно, потому что я, наверное, сегодня закончил. Хотя бы авто сранеть. Ты бы сначала ее проверил перед тем, как. Черт. А у тебя ингибитор же? Веши далее. Это один в коло, второй у тебя есть. должен временем чуть получше все будет хорошо а ты для себя оставлял что -то? Надо как-то уходить. А возвер... Ой, прекрасно. Мне как раз уже надо отключаться. Отлично. Получается... Ой, дело? Ну давай сейчас. Мы, получается, прошли. У нас 14 глава, осталось 14, 15, 16. Не знаю, за 2 серии мы должны успеть сделать следующую серию, наверное, побольше. И, кстати, знаешь, что нашел? Это вот время уж что час. Меткость 82 процента. смотри тут, короче, вот всё, вся статистика. И на каких-то есть медальки какие-то. Типа я классный пацан. Смотри, у меня нету меткости ниже 50. То есть как больше половины патронов попадает в цель. Но в какой главе у меня самая классная метка? 46. 375 81 2 3 мы начали улучшать показатель 182 неплохо а, врагов 3 85 57 27 ладно давай на этом закончим уже до финала не так много осталось промык или у нас там ну я не знаю, возможно, мы уже потанковые выкладываем. Я ж не знаю, как. Это все вообще просто происходит. Все происходит очень сумму. Подписывайся на канал, ставь лайк. Не забывай оставлять все горячие комментарии. Подписывайтесь на социальные сети. Все ссылочки в описании. И мы с тобой увидимся в следующем. Пока-пока.